Здравствуйте, с вами Александр. Я еду по улице Тенистая аллея. До окружной дороги остается метров 500. Здесь дачи и слева, и справа. Я заеду в общество как с одной стороны, так и с другой. Покажу вам, какие у нас дачи. Я не буду ехать до конца Я Пробую кружочек здесь сделать Подача Они там такие же, как здесь Черта города. Люди, которые здесь имеют дачи, они имеют городскую прописку. видео я посмотрю как называется это общество потому что я могу спутать если я вам скажу название сейчас я сто процентов не уверен что так называется знаю что напротив на той стороне справа там называется общество ромашка Домики строятся такие неплохие. Судите сами, нравится вам даче, не нравится. Мое дело показать. но по крайней мере на ней нету грязи радуга называется общество Сейчас поеду в ромашку, выйду направо. налево-направо дорожки идут достаточно хорошие дорожки без грязи я не ошибаюсь здесь были дачи, которые были полностью затоплены водой тут проблемы с дренажом некоторые заливаются участок лучше, конечно, покупать, когда плохая погода когда сыро, дожди льют тогда видно будет ну или, по крайней мере, спросите у соседей Потому что вот некоторые участки, смотришь, все нормально А на самом деле они полностью заливаются водой И причем заливаются не то, что там на денек, а они заливаются На неделю будет вода стоять две Может и больше С осени как зальет, зимой замерзнет И потом только весной уже вода уйдет Так, общество неплохое. Такой прямо разрухи здесь сильно нету. Добираться сюда легко. Потянись, тенистой аллее ходит автобус. А там впереди, по правой стороне, будут идти питьевой канал, и там лес. Там вообще классно. Можно гулять. очень мало дач, где вот так вот лесок рядом. Шикарный. Вот куда это я заехал? Газ есть даже. Непонятно. Там, по-моему, пенопластом отделан был дом. И есть следы от пожара на этом доме. О, плюс датчик крайний раз и пошел в лес. Буду разворачиваться. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал. Пишите, что хотите, чтобы я вам показал. Все, всем пока.